всем привет с вами канал ресурсы факт сейчас на правда 150 будем менять тормозную жидкость сняли накладку открутили крышку ослабляем болт на тормозной системе в левом контуре и подсоединяем шланг подставляем емкость и спускаем старую тормозную жидкость методом выдавливания Заливаем новую жидкость и дальше продолжаем сбрасывать старую, для того, чтобы в системе была новая жидкость. Первый человек сидит за рулем и давит на педаль, а второй следит за сбросом старой жидкости в емкость. Жидкость скидываем с четырех сторон. Потом все зажимаем и заливаем новую жидкость. Залили жидкость по уровню и можно все закручивать. Заливаю оригинальную тормозную жидкость Toyota, так как только качественная тормозная жидкость обеспечивает надежность работы тормозной системы. С вами был канал Ресурсы Факт, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока!